Выполняем процедуру растушевки брови. Иногда бывает, что требуется растушевка именно, не волосковая. И какие еще либо техники, именно растушевка брови. Хочется более плотного прокраса. Теневого, более плотного. Вот мы растушевываем. Иголочка здесь семерка. Люблю очень с семерками работать пучками. Работаю на машинке HD науконтур. Это компьютер, то есть там устанавливаются программы нужные. Что выполняем? чуть-чуть Идем штриховочными движениями. Делаем пока без анестезии вообще, она не требуется и очень хорошо, потому что пигмент тогда лучше ложится, когда есть такая возможность, это очень здорово. Даю направление. В то же время хочется, чтобы она была легкой. Бровь. Она не узкая. И пигменты от так чуть-чуть. Ага. Пигменты нового контур, и продолжаем в пределах формы. Постепенно уносим ее, также подходя к краю, чтобы она была легким, растушевыванием эффекта. Вот как бы наполяя, наполяя, Не контурен, контур нам не нужен зачем на бровях. Мягкоголовку, головку конечно тоже начало граить хотя у нас тут и присутствует элемент треугольника да потому что он идет но в то же время мы его не контурим. Потихонечку. Я знаю просто по опыту, что пигмент ложится на данной коже не очень легко, поэтому я потихоньку, потихонечку насыщаю, насыщаю, что был.